Леду. Раба. Воняет жестко. 19 век. Французская. Угу. Стоит 600 евро. Вышли? Значит, город Шевшуан. Въезжаем в центр города. Уже красиво? Это голубой город. Старый, очень древний. Сохранился. Хорошо. Хотим здесь немножко погулять. Покушать. И поедем уже в Маракеш. Значит, приехали мы в Шевшуан, голубой город. Голубой? В самом центре припарковались. припарковались. Да, голубой, видишь он? Да, прям на кругу, реально. Okay, Там где кругу. знак, ничего не напротив, напротив полиции, где знак высят, нельзя парковаться, но yeah. все паркуются. Но мерси. Но мерси. No, merci. мерси. No, Серег, знаешь, что ты начни драку на центре площади, чтобы отвлечь Поли... да, да, полицейского отвлечь, он уйдет. Мы сядем на тачке и ну, увидим. Он, Просто он очень, стоит. Очень злые усы. Да, он стоит возле нашей тачки и ждет, пока мы придем, чтобы Просто нас оштрафовать. Да, наверное, нам сейчас выйдешь Значит, мы в Рабате, столице Марокко, пришли к рыбакам. Смотри, какая красота. Медина, старый город. Бойница. Значит, идем кушать в ресторан. Миша, Миша угощает. Мы гуляем просто по городу. Нам, не знаю, каждый второй предлагает гашиш, марихуана. Это Роман, смертельный номер. Ни за что не угадайте, куда мы идем. Это не Франция, это Робат, Марокко, это Марокканцы. Но Рома нашел здесь улиток. Улики. надо срочно уничтожить улики. Срочно все улики уничтожить. А пахнет идти. неплохо, как Роллтон практически. Давай, смертельный номер. Не знаю, для них это нормально, наверное. Сколько? Десять. Ух ты, прям тарелочка улит. Ну и что это такое? Это улитки. боже. Они просто торчат. Бедные Давайте улитки, здесь. посмотрите. А у меня супчик сейчас еще налет. Супчик, супчик очень вкусный. Да? да? Ну давай. Булинчик. Берешь улику. Вот, видишь, у нее даже рожки торчит. Язык, за тортят. язык тортят. Uh -huh. Вот так вот. Ага, горячий. Что, маньяки? Оп! Не, реально вкусно, пробуй. Это виноградные улики. Большие. Ледо, Это название корабля и города, я сказал. А, господа, срочное включение. Нам принесли рыбу, меч, лангуста и картошку фри. Значит, мы ехали по дороге и приехали в тупик. Сейчас мы пойдем в отель пешком. Парни впечатлены. Я смотрю. Шокированы. Шокированы. На самом деле, мы здесь просто оставим машину, отнесем вещи, заселимся, и потом я перепаркую, либо вместе перепаркуем. Потому что если мы не перепаркуем сегодня, то завтра утром мы не выйдем. Здесь все будет рынок, здесь будет не проехать. Итак, друзья, мы в супер-отеле. У нас комната величиной просто с площадь, наверное. С площадь. Комната величиной с площадь. Прекрасная кровать для Ромы. Экстра-бет это называется. Точнее, экстра-матрас и две супер-классные наши кровати. Ну ладно. Да. Но на самом деле не все так плохо, потому что когда ты выходишь сюда, здесь вообще отпад просто сделано мега круто. Вот наш отель. Выглядит так с утреца. Видите, он без крыши. Колодец. Традиционный дом-колодец марокканский. Вот такие вот везде пуфики вокруг телевизора стоят. И смотрят целик. Крыши Марракеши. Вот мечеть Кутубия. Самый центр города. До самого центра 500 метров. Пешечка. Пока до центра дойдешь, легко заблудиться. Ты уже 10 раз потеряешься, прежде чем дойдешь. <музыка> Наша улица преобразилась. С наступлением утра. То, где мы вчера ехали на машине не проехать. Это площадь Джима лефна Площадь отрубленных голов. Смотри, вот сейчас. Сейчас нам предложат снимать за деньги. Давай. Гуд лак. Удал, Кеншалла. Голдень, голдень, голдень, эй. Дай для меня, для хорошей фитшей. Значит, вот здесь начинается продуктовый рынок. Вот сок. Сколько стоит? 1 доллар это 10, 1 евро это 10 дирхам. Попали в местную пробку, пресса обгонять. Значит. Вот так вот начинается такой настоящий рынок. И сейчас начинается все развлечение. Место, где можно купить все, что угодно. Это Маракеш. Такая сабля, оригинальная. 19 век, французская. Угу. Стоит 600 евро. Смотри, состояние какое. 600 евро или 600 дирхам? Нет, 600 евро. 6000 есть, дирхам. Такой же. Такой а, же, как рог. А, рог или крокодил. Не, он сказал, что ручка из рога. А, крокодил, говорит. Нет. Вот, короче, такой Короче, это рог крокодил он тебе сказал. Рог крокодила. Вот есть еще крутые два штык ножа Вот этот штык-нож до Первой мировой войны однозначно, потому что он, видите, четырехгранный. Угу, их, да, их там запретили так. после первой мировой отвертка, только длинная. Да, шило такое. Вот такой 200 евро стоит, тоже классно. Нахеренно. Я бы взял, сто пудово взял, но я боюсь, что я их не ввезу в России. А если ввезу, то там вот проблемы. Вот такие магазинчики, короче, в Марракеши. Антикварная лавка, можно купить. А Чего только не увидишь в Марокко. Okay. Yeah. Да. Тут же делают обувь, тут же делают светильники. Сейчас мы заходим в кожевельный район. Сейчас будет одна кожа продаваться. Сейчас мы увидим, как делают кожу и шерсть. Такие лабиринты, что никогда не найдешься сам. для Это воняет жестко. Надо, надо ходить с газовой маской. Пойдем. Теперь можно заходить. Здесь, значит, делают все. Красят, блин, уже не могу. Мне не помогает маска, я пошел. Лучше держи. Вон вот, там люди умирают все. Там уже люди надо. Значит, овца, коза и корова. На берберских место коровы верблюд. Здесь красят кожу, выделывают ее. Купают э, кожу. Видишь, здесь разные цвета, разные специи для разных цветов. Потом кожу красят в разные цвета. О, видишь, он наливает воду с какими-то специями, она зеленая становится. Потом он... Да, это куриные какашки. Да, Да, это очень хорошо, что вы не чувствуете запах. Здесь реально такая жесткая вонь. А сейчас мы пришли на берберскую тенерию. Сейчас, возможно, посмотреть все то же самое, такой же процесс, такая же фигня, просто берберы делают большие кожи, это верблюд, корова, все то же самое. И вот так вот, последние несколько тысяч лет происходит выделка кожи в Магрибе, Марокко, в арабских странах. Like that, here, here... Hello, oh. yes. Вот хочет быть знаменитым. Благодарю. Yeah. What Marhaban. Is, Marhaban. is your name? Mohammed. My Marhaban. name is Mohammed. Big welcome in Morocco. Big oh. welcome in Morocco. Come here, come here. Yeah. <laughs> <laughs> this is Moroccan mix. For, stop snoring. If you have problems, snore. Oh, this is very, very good. Oops, no, sorry. Mm -hmm. It's me, Smell. no more. Так, добил нас? Да. Я даю это попробовать, это кинги чин. Это бесплатно? Да, мой нет проблем. Окей. Не, ну, хорошее уточнение, что бесплатно хотя бы. У меня тажин овощи с мясом, вот мясо, вот овощи. А у тебя кифта – это мясо с яйцом, с яйцом. С яйцом. а у тебя кар тажин картошка фри. Мандарт. Да, еще сок из-за всего, а у меня сок апельсиновый. Я, кстати, его выпил, у меня уже живот прихватил. Мама. Да, потому что воду ты выпил неправильно. воду? Но он же с водой. А? Закей колы. Да? Кола убийца, бактерии. Ну вот тебе вода.